А, здесь исторические объекты недвижимости стоят относительно недорого, да? А, собственно, здесь можно купить нормальную квартиру, ну то есть а, полноценный а, дом, да, со всеми документами, полный порядок. Вообще сейчас газ подключают, через две недели подключат. Правда, вот, ну вкратце, да. просто вот, ну, основные преимущества и два минуса, да, если ну... они есть. 26 квадратных метров световых точек, смотрите, раз, два, три. Четыре. Там балкон. Весь Сочи, вся Соболевка, собственно, как на ладони. Друзья, приветствую вас снова на канале Сочи ЕДВ. Меня зовут Илья Шамшин. И мы начинаем. Друзья, сегодня оказался в микрорайоне Соболевка. Многие знают, многие не знают. Можно к Соболевке по-разному относиться. Но, друзья, здесь исторически объекты недвижимости стоят относительно недорого. да? Что такое вообще Соболевка? Соболевка это... Так скажем, деревня внутри города То есть здесь достаточно много частных домов, жилых помещений И, кстати, Green Palace жилой комплекс тоже здесь находится Мы ранее делали обзор Друзья, вот сейчас мы находимся возле комплекса «Лиана» А, собственно, здесь можно купить нормальную квартиру, ну, то есть а, полноценный а, дом, да, со всеми документами, полный порядок, вообще сейчас газ подключают, через две недели подключат. Да, то есть здесь можно прям купить за 4 400 и жить с кайфом. Опять же, друзья мои, здесь а, до центра ехать минут, наверное, 15-20, даже, наверное, 15... 15 минут до центра ехать. Друзья, есть особенность у этого комплекса. Лично мне здесь нравится то, что здесь есть шлагбаум, да, и въезд на территорию он, может сказать, ограниченный. Я вам сейчас его покажу. То есть, ты, как бы заезжаешь, у тебя есть так ну, условно своя какая-то приватная зона. И, кстати, есть еще подземная парковка. Вот она, пожалуйста, сзади меня. Сейчас вам покажу шлагбаум и. Опять же, особенность вот этого комплекса, здесь нормальное окружение, здесь действительно нормальное окружение. То есть, э, вот сзади меня, вот здесь э, дом частный, там еще частные дома. То есть, ты заезжаешь, как, знаете, как правильно сказать-то, э, блин, какой-то маленький коттеджный поселок, ну, по-другому не назовешь. Э, сам по себе дом, да, вот, ну, жилой комплекс Лиана, блин, достаточно уютный, нормальный дом. 4400, друзья мои, ну что вы возьмете в Сочи нормального закона за 4400? А, сейчас я покажу Есть, как можно проехать на территорию комплекса, минуточку. Друзья, вот там а, шлагбам, он закрывается, открывается, а, ты заезжаешь, и у тебя сразу нормальное окружение, да, то есть как бы... А, ну, нормальные, адекватные дома. Вот видим, собственно, какое у нас здесь окружение, да. А, коттеджи. Вот наш Ляна. сейчас мы к ней подойдем. В пределах 4400, но согласитесь, вот кто знает рынок, а, но здесь не так много вариантов, как хотелось бы. Как хотелось бы. А, дом действительно подключает а, газ. Он будет через две недели. А, мне еще лично нравится а, территория возле дома. Я сейчас вам ее... Покажу. Сейчас нахожусь возле подземной, надземной парковки. Ну, по-другому это не назвать. И вот смотрите, вот то, что находится за мной, вот там, вот а, поверху, это территория вокруг дома. То есть... А... С этой территории нормальный вид, да, вот э, хочу обратить свое внимание, э, в Соболевке есть проблемы некоторые с видами, здесь нормальный, адекватный вид, и когда я сюда приезжаю, но ну, есть такое, знаете, какое-то, ну, наверное, чувство комфорта, да, то есть ты заезжаешь, что у тебя шлагбаум, с той стороны тоже также есть шлагбаум, там э, жилой комплекс Новый дом 4, а с той стороны шлагбаум, и то есть как бы у тебя въезд, можно сказать, закрыт, да, на территорию а, комплекса. Это не свойственно а, микрорайону Соблевка. А, собственно, поэтому и а, комплекс выделяется. Да, друзья, собственно, вот так у нас выглядит дом. А, вот въезд оттуда, въезд отсюда. А, вот наша парковка. И потихонечку мы с вами поднимаемся. Красивая, приятная лесенка. Друзья, и, собственно, вот о чем я вам говорил. А, нормально вот смотрите вот здесь видите площадь вот отсюда нормальный человеческий вид да то есть а, море у нас там наверное даже вон там ну в общем в той стране у нас море то есть ты зашел у тебя есть своя территория а, все достаточно культурно сделано даже есть а, небольшие пальмочки вот так дом выглядит балкончики есть Не, вы не мешаете. Пальмочки есть, пространство есть. То есть, как бы, ну, просто выйти здесь нормально. Вот, друзья, вот обратите внимание, пожалуйста, вот, ну, не устаю повторять, на окружении. Вот окружение, нормальное, а, сочинское окружение. Итак, друзья, я хочу вас сейчас с Михаилом познакомить. Михаил знает про этот дом все, и даже чуть-чуть побольше. Миш, привет. Да, привет. Привет, Илья. Да, Здравствуйте, да. дорогие телезрители. Да. Миш, давай вот, ну, прям вот, ну, вкратце, да. просто вот, ну, Основные преимущества и два минуса, да, если но, они есть. Но основное, наверное, преимущество этого комплекса то, что у нас а, самая удачная локация сегодня. Нормальная локация, да. Вот я объяснил: да. вот заезд а, по шлагбауму и заезжаешь на какую-то, так скажем, приватную территорию. Нормально. Да. А, вообще, поверхность ровная. Вся инфраструктура здесь находится. Вообще поблизости 100 метров Эти, буквально. пятерку по-моему, да? Все есть. Пятерочка, Озон, вайлберрис, да да, да, да, да. Магнит, магнит, Овощи, фрукты вообще хоть завались. Красное, белое. Все абсолютно. Все рядом, все в доступности находится. А, дом у нас 4 этажа. А, на сегодняшний день мы открыли а, продажи 3, 3 этажа, получается, по дому. А, есть у нас наличие квартиры от 4 миллионов 400 а еще какие преимущества? У нас э, газ на доме, э, парковка у нас оформляется в Росреестре, документы получены до на, на каждое парковочное uh -huh, место. Uh -huh, uh -huh. вот а, В общем, давайте посмотрим. Миш, еще сразу да. вопрос, ипотека. Что с ипотекой? По ипотеке можно провести сегодня ипотеку Росбанка. Росбанка Это ага. туда, куда мы обращались, Росбанк сказал, проводит ипотеку. Ну, то есть а вы документы портел? подгрузили, да. и они сказали, что есть возможность с помощью нашего банка забрать... Объект. Да, без проблем. Угу, на аккредитации, как бы, ну, дом в Росбанке есть. Мы можем по... провести ипотеку. Я понял. Вообще без проблем. А, по документам, да. ну, полный порядок. То есть, по сегодня... документам, да, мы сегодня оформляемся в Росреестре. У нас доля земли, доля в доме. В ну, живом. обычно нотариальная да. сделка. Да. Да. Обычная студенческая история. Все оформляется угу. через нотариус, МФЦ Росреестр с полной регистрацией ну, с по, документов на собственность да, да на друзья рау, пойдем посмотрим и. собственно какие есть предложения на сегодняшний день а сколько у нас квартир да, Раз, три, три ну давай ну, 3, да да 3 4 квартиры мы сейчас с вами посмотрим покажем. так друзья вот собственно перед нами квартира 4,4, сколько здесь 22 метра 22 метра квадратный по полу плюс балкон полтора квадратных метра то есть и по полу у нас 22 полноценных квадрата правильно да друзья балкончик небольшой у нас вид на соседей на вид на опорку и не, да, да, на зелень на соседи нормальный вид а, и балкон нормальный кто-то полотенце забыл О, а, вот такая вот квартирка Миш, давай О, покажем да. еще с ремонтом ты же говорил что есть друзья мои вот эта квартира у нас стоит 4800 предчистовая отделка а, точно такая же как и была до этого только зеркальная а, вид у нас Выходим, балкончик, балкончик. Друзья мои, вид такой же на зелень, на опорочку. Все, собственно, как вы любите э, в городе Сочи. Нормальный сочинский вид. Какая прелесть. Итак, друзья, перед нами квартира 26 квадратных метров. У нас световый, световых точек, смотрите. Раз, два, три, четыре. Там балкон, сейчас к нему вернемся. Друзья, уже здесь сделан теплый пол, капель положили стены подготовили потолок тоже у нас готов собственно вот так выглядит квартира это кстати вот прям идеальная история по сдачу в аренду сдаваться здесь будет всегда круглый год друзья мои санузел перед нами санузел вот санузел блин здесь как одну Сочи. то есть вот санузел здесь действительно большой а, Нормальная, полноценная душевая кабинка вот так она выглядит раковина горшок все здесь есть как бы там еще можно а, Кого-то спят Может быть даже какой-то шкафчик здесь поставить Почему бы и нет Вот так это все выглядит, друзья а, 26 метров до Сочи Это более чем вот нормальная площадь И в этой квартире Мне, собственно, что нравится Кстати, да, у нас полтора метра с вами балкон а, Балкон у нас идет Здесь получается 26 27,5 квадратных метров а, В этом В этой квартире, друзья Собственно, вот так у нас выглядит Вид с балкона, а, вот там видно весь Сочи. Кстати, отсюда отсюда видно море, друзья. Вы его не, веди, не увидите, но море вот там есть, поверьте на слово, его видно. Чуть-чуть, а, но видно, друзья. Собственно, вот а, когда говорил об окружении, нормальное а, человеческое окружение. Вот а, стоит отель. Вот это небольшой отель. Здесь можно отдохнуть. Качественно и недорого, да, вот там видно лежаки Друзья, то есть, ну, в принципе, вот так вся эта история здесь выглядит Друзья, и, собственно, сейчас для вас подготовили самое интересное предложение в этом доме Это прям, знаете, какая-то как вишенка на торте а, Давайте по порядку, смотрите, перед нами квартира в черновой отделке 24 квадратных метра а, Вот здесь есть особенность, у нас в потолке, друзья мои, 3,20 То есть здесь, вот если ты берешь для аренды это прям вот ну, вообще кайф потому что здесь можно сделать какое-то а, спальное место наверху потому что потолки друзья мои они позволяют вот здесь вот видим вот и вот здесь сразу же после приобретения здесь у вас а, открывается панорамный вид а здесь застройщик для вас поставит панорамное окно и а, квартира ваша будет видовая и визуально площадь здесь будет гораздо больше друзья мои а, и отсюда вид Бакон еще не доделан, друзья мои Отсюда вид, просто шикарнейший, Море видно И а, больше могу сказать, здесь знаете как Здесь а, весь Сочи Вся Соболевка, собственно, как на ладони Вот так здесь Все красиво и нарядно Друзья мои, собственно, финалочка а, Мое личное впечатление, да, она может Очень сильно отличаться от вашего, это нормально а, Мое личное впечатление Дом нормальный, в своем бюджете Классный, а, Михаил Руководитель отдела продаж нам для Сочи ДВ пообещал сделать порядка 7% скидку с каждой квартиры Черновой. Друзья мои, это можно будет сделать, да, было бы желание. В общем, итог такой, то, что в своем бюджете локация нормальная, э, инфраструктура есть, э, магнит, пятерка, шестерка, я не знаю, там красно белая здесь все действительно вот, ну, пройти, но ну, две минуты пешком это прям максимум, это, если вообще не торопиться. Друзья мои, нормальное окружение, дом законный, ипотека проходит Росбанка, э, регистрация в Росреестре, парковка есть, территория есть, нормальный дом. С вами был Илья Шамшин, до встречи в новых выпусках, друзья мои, пока.